всем привет в этом видео я вам расскажу и покажу как у меня построен процесс разработки ну на актуально будет получается на июнь 2018 я наверно укажу также в заголовке потому что со временем мой процесс может меняться усовершенствоваться и может быть потребуется перезаписывать данное видео вы меня часто спрашиваете мне вот достаточно это наверное, самый популярный вопрос когда мы общаемся о какой-то разработки Drupal, всегда приходим к тому что как построен процесс разработки у меня лично потому что чаще всего многие проблемы у людей встречаются с тем что ну процесс разработки построен не совсем корректно или удобно для них же ну и все проблемы оттуда и прут я уже кому-то ну, кому-то объясняю показываю проще наверное, записать и скидывать ссылку уже будет кто-то не понимает со слов или с текста. Нагляднее будет намного очевиднее. Особенно для новичков, для которых все, что я буду говорить, возможно, будет просто непонятно, что я вообще несу. В общем, вот так вот. В своей разработке, в цикле своего разработки, ну, разработки, что я делаю проект от начала и до конца. Я активно использую докер-контейнеры. Это для локальных машин. То есть это не так критично, что вы будете использовать для локальных машин. Может, вы вообще на Windows работаете. Там спокойно этот вариант тоже подойдет. Ну, там, соответственно, придется скорректировать ваш процесс под это. Ну, я там не посоветую вам ничего, я не пользуюсь Windows. Активно использую, соответственно, Git. Прям очень активно. Это, наверное, самый главный инструмент, при помощи которого я разделяю локальную и другие варианты сайта, что мне помогает деплоить все изменения. И композер для всех зависимостей. В качестве установки ядра я использую композер Drupal Project я не использую стандартную установку с Drupal Drupal.org, я как раз это видео записываю после видео, где я объясняю различия между ними, если вы захотите, то, опять же, посмотрите его лучше, там я вам и наглядно пок пок ну, показал, как это все устанавливается, в чем их отличие, плюсы и минусы, а вы уже решите, как вам использовать. Опять же, это не так критично, как вы будете устанавливать ядро Drupal, это уже предпочтение, вкусовщина, работу я всю Виду на локальной машине. Варианты из Drupal 7 тут вообще никак не подходят. Мы даже говорить об этом не будет. Там кто как мог, кто так и делал. На восьмерке это все более унифицированно из-за конфигурации. Все изменения можно деплоить без проблем и боли за пару там, секунд, ну за минуту там, скажем. Поэтому я перешел на локальную разработку. Вы, наверное, спросите, почему я, например, не делаю на удаленном сервере каком-нибудь разработку. Во-первых, для этого нужен отдельный сервак. То есть, если вы решили делать разработку на Drupal 8, вам надо четко делить два ну, сервера. То есть, сервер, где будет разработка вестись, и сервер с продакшеном, потому что сервер для разработки будет сильно нагружен. Drupal 8 живет очень много ресурсов, когда вы отключаете ему полностью все кэширование. А когда вы ему включаете Twig debug, может быть, еще какой-нибудь xdebug ставите, это все хороните сайт, ваша производительность где-нибудь вообще на ну нулище будет. Вам нужен очень мощный сервак под такое. Естественно, на таком сервере продакшн-сайты хранить вообще никакого варианта даже не рассматривается. Это надо делать отдельный сервак. Например, я из-за того, что работаю на локалке, мне удобно. Мне, когда какая-то очень сложная проблема появляется, я включаю контейнер с x-дебагом, от, на отладку провожу, вырубаю, нагрузка снижается. Если вы работаете на удаленном сервере, вам это придется руками контролировать. Если у вас вообще несколько разработчиков, это вообще путаница будет. Вам, наверное, придется их держать постоянно включенным. А когда он включен, он даже в пассивном варианте, ну, когда он просто проставит, он все равно делает нагрузку на, ну, на сайт. И очень серьезную. Это прям, когда уже сайт ближе к завершению, это очень заметно. То есть, если открыть главную, допустим, со включенным X-дебагом, но не включенным дебагом, при этом и отключить Xdebug и запустить эту страницу. Разница будет вообще даже на глаз заметна, что там очень сильная разница в производительности. Он очень сильно мешает. То есть варианты, где разрабатываемый сайт и продакшн находятся на одном сервере, это вообще не вариант. Поэтому я перешел на локалку. Плюс файлов на Drupal 8 очень много, зависимости много. Из-за OOP нужна хорошая интеграция с IDE, ну, чтобы код писать. Удобнее было и приятнее, и быстрее. Соответственно, все эти файлы должны быть доступны. Через FTP с FTP синхронизировать вообще не вариант никакой. То есть, ну, это вообще бредятина будет полная. И лагать, опять же, все это будет неудобно, в общем. Поэтому я введу все на локалке. И в момент... Того, когда сайт разрабатывается, я создаю технический подомин какой-нибудь и спустя какое-то время я выгружаю туда проект, клиент там смотрит, замечания какие-то, мы его постепенно отрабатываем, В основном я начинаю выгружать с момента начала верстки, чтобы уже визуально как-то было можно заметить, или когда уже весь основной функционал завершен, чтобы можно было потыкаться посмотреть, как это работает. На ранних этапах замечания какие-то сделать и постепенно я на этот сайт начинаю выгружать изменения до тех пор, пока мы не считаем, что ну клиент не скажет, что проект готов, давай его выгружать на продакшн. После того, как мы его выгружаем, на продакшн. у меня остается два варианта у меня опять же остается та же локальная но ну, локальный сайт вариант для разработки доработки и остается продакшн. некоторым сайтам я добавляю еще один технический вариант но ну, он у меня как правило находится на df.com где находится сайт который закрыт от индексации и он для клиентов допустим когда мы делаем какие-то серьезные изменения на сайте их надо Посмотреть клиенту, прежде чем сказать, типа, да, давай выгружаем их на продакшн, ну, типа, на живой сайт, меня все устраивает, все работает, как и планировалось, то есть, окей, я даю добро. Для этого есть такой сайт у меня, я сначала туда какие-то правки выгружаю, их смотрят все хорошо, тогда перебрасываем на продакшн, нет, я доделываю опять же туда, и когда они готовы, уже тогда бросаем на продакшн, ну, это для очень крупных, в основном для магазинов, то есть, для стандартных сайтов это не имеет смысла, это просто лишний пункт в действиях, там, как правило, ничего сложного и замороченного нет, легко оттестить быстренько у себя на локалке, оперативно можно протестить на продакшене, и все будет работать. Мой процесс подразумевает активное использование гид, композера, то есть это прям мои главные инструменты, я все делаю на композер Drupal Project, ну и вот, он, наверное, подойдет. Он вообще мой способ разработки, подходу к разработке, как у меня все это построено, я не думаю, что я открою какую-то там Америку, это просто самый стандартный, наверное, способ при работе с Drupal 8. Он, по-моему, просто очевидный. Он сам по себе вырабатывается со временем работы над восьмеркой. Возможно, у вас он тот же самый, тот же самый может, какие-то, раз... ну, чуть-чуть местами отличаться будет. Ну и, в принципе, все. Он хорошо подойдет для нескольких разработчиков. То есть, там, из-за того, что гид и композер можно масштабировать количество разработчиков, ну, или человек, который будет работать над проектом с технической стороны, за его с бэкенда там, Например, один верстает, другой backend пишет. Это не проблема. При помощи кида это все мержится и деплоится. То есть никаких проблем не будет. Так, давайте-ка я вам покажу. Когда я начинаю делать какой-то проект, я создаю для него папочку. У меня есть для этого ProjectsLocal, и я создаю название проекта. Ну, пусть это будет D8. Нам это не особо важно, как он на локалке называется, особенно для примера. И я качаю ну, актуальный файл Docker for Drupal и... Подготавливаю локальный сервер для установки. Я уже скачал Docker for Drupal, я вам не буду это показывать, потому что я уже про это отдельное видео делал. У меня вот уже настроенные файлики под него есть, где указано, что технический домен будет D8.localhost, и он открываться будет по порту 80. -му. Соответственно, я эти файлики качаю, корректирую, как я вам только что сказал, на такие значения. И захожу в папку проекта, в проекта projects d, ups, D8. Ай, блин, CD projects Local D8. И запускаю контейнера, то есть создаю себе локальный вариант, ну, сервер для проекта. В чем это удобно? Потому что иногда проекты, например, вы сделали, отгрузили, и над ними работать вообще не надо. То есть, ну, мелкие какие-то правки можно уже реально через FTP сделать, я не спорю. До серьезных может не дойти, вам это не надо Я просто грохую полностью контейнера Оставляю папку проекта И то не факт Могу удалить ее, потому что у меня все хранится в git репозитории Мне не, ну, нет необходимости в этом Совершенно никакой Я забываю про этот проект И вдруг на нем надо что-то сделать Я просто захожу в эту папку Если там ничего нет, то я git клон делаю В репозитории его, чтобы были актуальные данные Там лежат эти уже файлики для докера Я их добавляю в репозиторий пишу Docker Compose up, скачиваю базу данных актуальную с продакшена, заливаю ее вовнутрь контейнера и все. И у меня полностью копия проекта. Это вот реально уже когда уже руки набьете, шишки набьете, занимает ну в пределах 5 минут реально вот вообще с ничего развернуть готовый проект из гита и дампа базы данных вообще не составляет никаких сложностей. Особенно с Docker for Drupal. Потому что например вам можно не выкачивать файлы э, с продакшена Тут есть такая настройка у Nginx вот, Nginx Drupal файл прокси URL Вы пишите оригинальный ну, адрес сайта продакшена и файлы, которые находятся в сайт Default Files, они будут проксироваться оттуда то есть вам их не надо перекидывать в папочку проекта, Ну выкачивать через FTP Но Я их, как правило, выкачиваю, если над ними какие-то нужны действия, например, я меняю там стили отображения, он оригинальные файлы то не выкачивает, он их проксирует и если вы захотите перегенерировать картинки на какой-нибудь другой стиль или в другом варианте его посмотреть, попробовать, то они, конечно, не заработаны надо файлы скачать, но а для большинства задач проксирование прокатит вообще идеально, и он причем проксирует, если только не нашел файл, и вы можете скачать только те, что вам нужны для работы, то есть вам все выкачивать прям, допустим, там 2 гигабайта фотографий, вам это не надо, ну, если вы не собираетесь, как-то, ну, у вас задачи не связана с обработкой оригинальных файлов фотографий или каких-то дальнейших целей. В общем, создал папку под проект, запустил сервак, он работает, давайте проверим, упс, что это я написал Он ну, там, наверное, сейчас ошибку not, not found или 404, что он выдает, не помню ну да, вот файл not found сервак запущен, теперь мне нужно скачать ядро Drupal я я уже говорил, работаю с Composer Drupal Project, Project. я захожу на страничку, копипащу. Опять же, это в отдельном видео Рассказано, как вы можете их по-разному ставить И он мне качает в сам DIR Непосредственно Composer Drupal Project Я уже заранее вам скажу, что создал На своем сервере Технически, ну не технически, просто грубо говоря Домен, example eh, Niklan.net у меня получается У нас сейчас 404 должен отдавать Да, ну то есть я уже Создал домен на сервере, чтобы С этим, этим не грузить, потому что у вас Это может быть по-другому совершенно у меня это по-своему. Я уже создал, соответственно, домен, куда будет сайт якобы выгрузиться. Не важно, что это продакшен или деф, это нам все равно. Процесс выгрузки у них абсолютно ну, идентичный будет. Я уже подготовил, чтобы было быстрее. И базу данных создал, но она тоже пустая. Мы будем теплоить ее с локальной машины. Вот так вот я создаю под новый проект. Ну, соответственно, проект. Сейчас он все это докачает уже. Ну, пока он качает, давайте-ка мы зайдем на GitLab и создадим под него тоже репозиторий. Так, sign in. Давайте-ка мы войдем. Так, мы заходим на GitLab, я создаю новый проект. Вот у меня куча закрытых проектов уже, сразу ну, приватных получается. Мы создадим, я назову его example, Niklan. Ну под домен, чтобы вам показать просто иногда я тут указываю для какого сайта это, и больше ничего создаю приватный проект все, у меня есть репозиторий, через который все будет деплоиться, вот у меня уже скачался Composer, Drupal project, давайте мы его пока поставим на установку так, что это у нас такое а, точно е-мое сам дир. У меня уже сам дир скачался. Надо скопипастить их в корень проекта. Копи, рекурсив, э, сам дир. Сюда. И мне еще нужен оттуда сам дир. Git. ignore файлик, потому что он хорошо настроен под композер Drupal Project изначально. Я буду просто его модифицировать под себя. Вот, все у меня скачал. Ну, копернулось. Запускаем. Давайте на английском, чтобы... Сэкономить время на импорте переводах. Установка, установка. Вот он мне пишет. Ну, это особенности уже докер for Drupal. Это уже его, как сказать, капризы. Он не имеет доступа к файлу, ну, ко всему, кроме как сайт default файл. Поэтому надо ему помогать. Я создаю конфиг папку. Внутри нее я создаю sync, где он будет хранить конфигурации для текущего проекта. Для их. Сейчас я ему проводам. Я их храню за пределами вебрута. Естественно, как и Composer Drupal Project по умолчанию сам настроил, что он будет хранить вот здесь. Дальше он меня просит, что ему сайт default files нужно проводать. Он сам тоже создает эту папку. Но из-за особенностей Docker for Drupal у него нет прав к ней по умолчанию. И settings.php он тоже создает. У него опять же тоже к нему нет прав доступа по умолчанию из-за Docker for Drupal. И здесь он добавляет configsync, что директория для конфигураций будет находиться за пределами веб-брута, то есть на уровень ниже сюда конфигсинг. Все, сейчас он перестанет ругаться. Установка, везде у меня Drupal, Drupal, Drupal, а localhost Maria, MariaDB. Естественно, у вас тут будут свои настройки. Я... это все под Docker for Drupal. Не думайте, что это гайд по установке какой-то конкретный. Все, он пока устанавливается, что касается репозитория для проекта. Я, чтобы не вводить постоянно пароли, когда я гитом пробрасываю изменения, я для этого добавляю ключи, для этого надо зайти в настройки по моему репозиторий, deploy case, case. и надо добавить, блин, он вечно так грузит. Ему нужно добавить публичный. Ой-ой, его нифига расплючил это. Что-то как-то плохо к GitLab сегодня. Ну да ладно. Так, во-первых, я добавляю ключик с аккаунта сервера, где будет проект. Если вот там нет, я его сначала генерирую, потом вот тут добавляю с правами на запись. Потому что иногда надо конфигурации с продакшена перетаскивать на dev сервер, чтобы они потом не перезатирались. Я включаю его, во-первых. Этот ключик позволит на э, моем VPS под этим аккаунтом э, из этого репозитория сделать команды pull и push без ввода пароля. Аналогично я делаю для локального. А локальный у меня добавлен, соответственно, в профиле. Это, по-моему, в settings. То есть, если вы создатель данного проекта, репозитория на GitLab, там автоматически ваш ключ подключается. Вот CCH-кейс. Вот мой ключ. То есть вы его можете получить, если у вас он есть, естественно. КАД на Линуксе. Там CCH ID RSA, по-моему, ПАБ. Вот он. Это публичный ключ. Его не страшно показывать. Можете копипастить, давать мне доступ, если хотите. <laughs> ну, я, конечно, не узнаю об этом. Вы его копипастите, добавляете сюда, пишите название он сам вот подставил отсюда он один в один просто, он даже не добавит его, и у вас ко всем вашим проектам будет доступ по этому ключу, опять же, теперь с моего компьютера, вот текущего, я смогу git push и git pull делать без ввода пароля так вот наш репозиторий, оставим его открытым я его закреплю, а вот наш сайт, он уже установился mynew Drupal 8 project, назовем его так Экзампл админ, админ. Что вы там настраиваете ставить будете, это вообще не имеет никакого значения. Это уже под ваш проект будет все. Все, вот мы установили наш новый сайт под будущий проект. Теперь в папке надо создать репозиторий, в который я буду. Ну, пробрасывать на GitLab. Я это делаю прямо сразу. То есть, это git init. Все, у нас появился репозиторий. Вот он, папочку создал, соответственно, и git ignore. По умолчанию он очень хорошо настроен в Composer Drupal Project, мне вообще все устраивает. Единственное, что я тут добавляю, это node modules папку в ignore, ну, потому что, когда я начинаю верстать, естественно, сейчас уже, наверное, все используют какие-то препроцессоры и постпроцессоры, там какой-нибудь гулп или еще, ну, в общем, нода. Node.js Но качает зависимости, и я их в репозиторий не добавляю. Но обратите внимание, что я в репозиторий добавляю docker-compose-yaml, docker-sync, uh, .env, makefile и tri Это файлы docker-for-drupal, я их добавляю в репозиторий, чтобы в дальнейшем, если я, как уже говорил, проект удалил с локальной машины, потребуется внести какие-то серьезные правки, я делаю git-clone, вот создаю новую папку аналогично, делаю git-клон. Мне вот это все приходит. Я делаю docker compose UpD, у меня запускается веб-сервер. Я потом делаю composer-install, у меня устанавливаются все зависимости. Загружаю базу данных, и мой проект полностью единственен тому, что находится на продакшене. То есть это вот реально вот меньше, чем за 5 минут можно сделать. Мы создали репозиторий сейчас. Давайте я сразу же первым делом делаю конфиг экспорт через drash. Ну, актуальные на момент установки конфигурации. Ой, не тут зашел. Config, sync. Вот наша конфигурация актуальные. Это на момент инициализации будет репозиторий. Я пишу git add all, git commit initial commit. То есть это первый наш commit в проекте будет. Он добавляет все файлы, какие у нас тут есть. Теперь я, соответственно, добавляю репозиторий, ну, GitLab а указываю, сразу же подключаю. Он, вот уже у нас есть, типа, ну, у нас, не, у нас уже Git-репозиторий есть. Нет, у нас вот это есть, на самом деле. У нас же нету там другого репозитория. Добавляем удаленный адрес. Это у нас есть уже все. И просто пушим git push your origin master. Ну, я, как правило, еще ветку делаю, там, 8x, ну, не, вообще не обязательно. Иногда только заморачиваюсь, когда это реально нужно, там, dev, например, разделить серьезно, ну, чтобы, когда уже есть два варианта сайта, dev и production, я их делю. Кстати, давайте-ка сделаем так. git checkout hmm. prod. О, oh, там же b, по-моему, b prod. git push u origin. Road. Все, у нас есть теперь две ветки. Ну, мы будем работать, получается, в продакшен ветке уже, на локалке в ней тоже буду работать. Ну и вот. Вот она продакшен. Вот наши файлы сейчас нашего проекта аналогично этим. Что у нас тут уходит в композер Drupal Project? Эм, конфи конфигурации в конфиг синг. Все. Затем команды для Драша. Скрипты для композера, наши файлики для Docker for Drupal, еще какие-то мелкие, типа gitignore. Ну, директория это вообще линуксовская штука, ну, kde -шная. неважно. Потом web, это корень нашего проекта сайта. Тут файл с Drupal, типа индекс robots.txt ну, приходят. Папка modules, она сейчас просто зарезервирована. Здесь будут появляться только кастомные модули, Контрибы тут не появится. В Profiles аналогично В сайт у нас там Какие-то просто файлики уходят Файлы тут не будут появляться Settings тут не будет появляться Все это вы делаете естественно Если надо самостоятельно в Gitignore прописывайте Что вам железо надо добавить И в темах аналогично будет храниться только кастомные темы Все, репозиторий будет максимально чистый и содержать только то, что необходимо для разработки. Например, для меня это Docker for Drupal файлики для, для Docker. И кастомные модули, кастомные темы, все. Ну и композер, там, JSON-файлик, который в зависимости все содержит. Так, нам, наверное, надо сделать... Я не знаю, как это делается на GitLab. Как бы ее сделать по умолчанию веткой... так вот default branch prod все я говорю я обычно этим не занимаюсь я максимум к мастеру добавляю деф какой-нибудь чтобы ну вообще прям отлично отличать что dev, это это мастер значит production у меня ну мы назовем его это prod то есть у нас основная ветка будет продакшн, это продакшн репозиторий нашего проекта вот он есть он работает допустим я что-то делаю на нем. Какой, ну, начинаю работу над ним. Допустим, давайте добавим материал, новость. Не важно, это вообще. Все, вот мы ее добавили. Нам, ну, вообще ничего интересно больше. Это не касается вообще диплоя, ничего. Мы добавили новый тип материала. Что я делаю? Ну, я. Из-за того, что я, как правило, один всегда работаю над проектом, я делаю комиты в гид в конце дня, то есть ну, рабочего дня над проектом я вот поработал, допустим, 3 часа над проектом я делал один большой гид ко комит и пишу примерно, что я в нем сделал ну, если у вас там уже несколько разработчиков то, конечно, будет лучше намного писать что, ну, комиты дробить типа, сделано это, сделано это но, когда ты один и особенно только начинаешь работать над проектом это может очень сильно начать угнетать Потому что придется нереально часто делать, а от профита от этого будет 0 И опять же до того момента, пока я проект не запускаю в первый раз на продакшене, мои все комиты вообще просты до безумия. Я делаю Drush kex То есть сокращение для конфиг экспорт, вот они появились. Я добавляю git add all. Все, ну, то есть все файлы без разбора, и git commit, пишу VIP. То есть сокращенно, это work in progress. Потому что, ну, когда только начинается работа над проектом, вы там создаете типа материалов, поля там, то-то, то-то, то-то, то-то. Ну, очень много всего происходит, конфигов, очень много изменений. Все это документировать через комменты, ну не имеет никакого абсолютно смысла на ранних этапах, потому что, ну, какой от этого смысл? Вы все равно откатываться не будете. Да тут на любом этапе будет проще с нуля, наверное, поднять, чем... За столько времени тратить на документацию поэтому я соответственно пишу git commit working progress git push как вы видите у меня без паролей все улетает все, все изменения у меня сейчас находятся в моем репозитории проекта вот мы видим working progress прилетел commit, там должны быть изменения что мы создали тип материала новость вот это изменились конфигурации соответственно появились новые вот здесь и все. Вот так вот я работаю, работаю, и вдруг наступает момент, что можем уже что-то показать клиенту, или он просит что-то. Давайте типа посмотрим, что там уже готово. Я создаю технический домен под этот сайт и выгружаю туда текущий вариант. Соответственно, у меня уже он создан. Я вам говорил, что это example.niclone.net домен. Ничего там больше я не настраивал. И я, как правило, создаю второй shell. У меня есть тут алиас такой, csh, no pass. Для того, чтобы он пароль не спрашивал от ключа каждый раз, а только один раз после этой команды. Все, теперь я могу заходить на свой... Да вообще, хоть куда заходить без паролей, где мой ключ есть. Соответственно, я захожу на CCH, у меня там user.niclan.net. Так, что ему там не нравится? А вот он заходит. Все, я нахожусь, соответственно, в директории пользователя на веб-сервере, где находится этот сайт. Захожу в веб ну, у вас там будет, соответственно, свое, это у меня так, у меня Vesta CP этот стоит, у вас там может быть что-то свое, это уже там, вы сами поймете, куда вам надо. Естественно, у меня вот тут, например, блок рядом лежит, и рядом с ним вот этот пример сайта, example.public.html, это опять же структура CP. это не обязательно у вас так будет. Заходим в корень. Вот это я сейчас нахожусь в корне проекта будущего для этого сайта, где должен находиться якобы там, ну, проект. Соответственно, что там еще может быть находиться? Это находится у меня вот так. Здесь у меня сейчас есть, наверное, все файлы, ответсты. Да, вот они. Я их удалю. Они мне не нужны, они будут мешаться Git репозиторию создаться из-за того, что файл есть. И я опять же захожу сюда, копируем путь до нашего репозитория и делаем Git clone значит, в текущую директорию он не создаст директорию example.niclon.net. Он просто все файлы вот эти вот склонирует прямо вот сюда, где я нахожусь. Я это делаю. Опять же, он никаких паролей не просит, потому что ключ есть в репозитории. Я только что включил его. Все. То есть, если я сейчас lsla введу, вот, все, что здесь написано, ну, все, что здесь находится, уже здесь. Потом. Естественно, никаких там зависимостей нет. Все деплоится у меня через композер. Для этого обязательно смотрите. файл должен быть в репозитории. Очень важный файл. Если вы очень плохо дружите с композером, деплоить надо через файл. Ну, через вы там, где работаете, пишете зависимости, он меняет композер JSON. Вы пушите вместе с композером лог и когда вы деплоите уже на какой-то рабочий сайт, вы пишете не Composer Update, а Composer Install. Он установит из этого файла уже заблокировал, видите, он ничего не искал, никакая сейчас версия актуальна, ничего. То, что вот я сейчас на локалке устанавливал, на тот момент актуальной версии деплоится сразу на продакшен. То есть у вас абсолютно идентичное ну, окружение будет для сайта. Не получится, что пока вы работали на локалке, у вас там 8.5.3 выгрузили, написали композер апдейт, а у вас там 8.6 пришел. ё и что это такое? Так не делайте. На продакшене или на, ну, на dev-сайте, который для тестов, а не для разработки, композер install. На локалки Composer Require, Composer Update Все, он скачал все зависимости Теперь у нас там есть ядро Давайте я так даже покажу Теперь у нас тут есть в вебе ядро Если бы были модули, он скачал бы модули Сейчас их там пока нету Все есть, вот индекс PHP, все настроено Если мы заходим, он начнет установку Поэтому что нам нужна база данных Для этого мы сначала ее дампнем с локалки Я это делаю при помощи драша это Drush, Drush SQL. Dump, делаю это я всегда без кэша, skip, Оп, все перепутал, skip tables list, я их пропускаю, то есть вот этот вот параметр для драши обратите внимание, не путайте его с тем, который сохраняет структуру таблицы, но экспортирует ее без данных. Данная команда вообще не экспортирует данные таблицы, то есть таблист кэш и кэш, который начинается с нижней подчеркиваем, дальше что угодно, не не будут содержаться в этом экспорте. Они в Drupal 8 создаются. В семерке так не прокатит, В семерке это проходит. Эти таблицы, если они отсутствуют, они создаются Drupal автоматически. В первый же запрос. Ну, мы и делаем, например, я называю его dump SQL. Да, плевать, как его называть. Я обычно это делаю в другую директорию. У меня здесь отдельная директория для дампов ежедневно, ну там, когда они нужны, по датам разбитые. Так, и мы заходим. ПЧПМ админ, тут уже как, опять же, вам удобно, как у вас построен процесс, так вы и заливаете базу данных. Захожу в таблицу, делаю импорт, выбираю этот GProjects locald 8 вот он DumpSQL, заливаю. Все. Вот у нас вся структура сайта с локалки есть теперь на продакшене, нашем типа. Я удаляю этот файл, естественно, чтобы он никаким боком не попал в репозиторий. И вообще он там не нужен. И все, у нас это готово. Так, следующим шагом нам надо настроить сеттинг с PHP. Я вам покажу, как я делаю в первую отгрузку. Я захожу через файл Zill. Хост у меня, естественно, никман.нет, имя пользователя никман. Так, ясно. Ай-яй-яй-яй. Так, я что, все прям промазал. Так. Веб у меня опять аналогичный. Захожу туда же все. Веб, паблик, html. сайт, дефолт, files. Я, соответственно, перегружаю файл. и у меня получается так. Вот я захожу сюда. веб, Websites, дефолт, files. И, ну, перекачиваю их туда. Ну, не все, естественно, у меня там Структура файлов немного. Я именую полей с файлами по иначе. У меня получается там всего одну папку, надо перегружать. Но все равно, по факту, вы перегружаете файл, с ничего страшного в этом нет. И settings.php я просто. На самом деле заливаю вот так вот. Вообще плевать на самом деле. А потом уже просто удаляю то, что нужно только для локалки. Допустим, я. У меня тут обычно настройки для отключения дебага. Но этот, э, в этот раз их нету. Упс. Так, я вставляю базу данных, пользователь, пароль, MariaDB меня на localhost. Удаляю тут, соответственно, настройки для дебага, чтобы сервак не грузило без причины. Сохраняю. Все. Теперь, если мы зайдем, он должен начать открываться уже. Все. Вот наш сайт. Он работает уже на... Ну, в интернете, то есть, это не локальный домен а админ. Админ. Заходим. Не хочу я пароль сохранять. Если мы зайдем в, в структуру или в контент, давайте в контент добавим, мы уже увидим, что у нас есть новости. Все. Типа, мы первый раз выгрузили сайт, все нормально. С этим с PHP вам больше трогать не надо. Если вы руками правите стандартный файл, я забыл вам, с чего все началось. Короче, ищите хэш. Вот, хэш, сальт, даем их. Почему так-то не находит? Вот. вот эта настройка должна быть у вас заполнена По умолчанию, она после установки Composer Drupal Project будет пустая Если вы руками Правите, а не ну, вот с Перезаливкой, как я, и удаляю ненужные То не забудьте его поправить Но он вам сообщит, что вы забыли хэш сайт установить Все Допустим, я типа файлы выгрузил Все нормально, все работает Далее Потом я работаю над проектом До тех пор, пока клиент не захочет Начать заниматься наполнением сайта. Там, ну, все будет для этого готово, я периодически выгружаю изменения, включая дам базы. То есть я работаю, работаю, работаю. И в конце недели, например, я опять делаю дам базы. Захожу сюда, дропаю все вообще, что тут есть, загружаю новую, перебрасываю, соответственно, новые конфиги там, зависимости, и все работает. Ну, вот, например, давайте. Э мы попробуем мы хотим поставить, допустим, composer require Drupal, как он там admin toolbar ну пусть еще что-нибудь будет path auto Drupal, там devil ну короче, ставите вы модули, не важно, что вы ставите на самом деле, вы просто вот работаете над проектом, ставите что вам надо он вам сейчас поставит зависимости Так. Обратите внимание, что он вот, например, админ админтулбар поставил 1.24. И когда вы выгружаете на Production и пишете Composer Install, он вам поставит 1.24. Если вы напишете Composer Update, и там будет уже 1.25 или еще что-то выше, он вам скачает именно 1.25 или что выше будет. Это очень, ну, не, может получиться неприятная ситуация, когда... У вас конфликты по версиям пойдут. Поэтому на production никогда не пишите composer.update. И уж тем более composer require. Production это production. Вы на нем ничего не делаете. Максимум, что вы оттуда можете забрать, это измененный конфиг. Например, я использую модуль robots ну robots.txt, он называется, для того, чтобы robots.txt файл править из админки. Ну и там еще API он предоставляет, для того, чтобы можно было разным модулям в игнор добавлять свои пути, которые не должны быть индексированы. И когда там... SEO-специалисты поработают над ним, ну, регулярно правят этот файл, я его выгружаю с продакшена к себе на локалку также через git, чтобы потом мой файл старый не перезатер новый, и вот так вот работаю, ну, никаких там композер require, там, ну, то есть там никаких новых модулей, справок с кодом, ничего мне такое не приедет из репозитория с продакшена, это такого быть не может, ну, в том, ну, так как я работаю. Вот мы скачали модули, давайте мы их врубим, я не помню, как там пишется название этого модуля вечно. Вот этот экстра там По фауто, допустим, решили включить. Устанавливаем их. Они скачались все веб web modules contrib. Вот они находятся. Это, соответственно, композер Drup Drupal Project в этой папке их хранит. Ну, как из-за того, что веб просто дополнительно появляется. Все, мы их установили. Вот у нас бар уже появился, как должно быть. Допустим, вы там, content types, давайте еще один добавим, добавили новый контент type review, пусть он так будет, потом, и, например, вы добавили, э, давайте мы devil включим также, devil generate нам обязательно, ну, и devil King я включаю, devil generate я обычно не пользуюсь, потому что мне надо делать какие-то примеры более приближенные к тематике, ну, Проекта, что я делаю картинки естественные, там название более адекватные. Если, например, старый сайт с них вообще лучше копипасте чтобы видеть результат более естественно. Так, генерайте, например, контент. Ну, пусть новости он нам генерит, не важно. Все, он сгенерировал 50 новостей нам. Вот они есть. Вы все продолжаете работать над проектом, что-то делаете и делать. Вот, допустим, день закончился. Вы все это сделали, добавили ревью, установили модули, опять же драж кекс первым делом экспортируем конфиги о том что мы наменяли вот там все изменится что мы и модули включили и что там наменяли тут что-то новые конфиги появились соответственно новые зависимости там гид статус вот он видит что у нас изменился композер json composer он сам меняется вы его не трогаете этот конфигура... ну Конфигурация, которая отвечает за какие модули включены Новые конфиги появились Мы это опять же добавляем Git commit Work in progress Git push Все он запушил Заходим на сервак, git fetch Git pool. Теперь уже когда у вас проект есть Вам первым делом надо запустить Composer install, потому что например Эти конфигурации новые включают Соответственно админ toolbar, devil и pathout а, а их нету еще на продакшене они тянутся через композер Поэтому первым делом всегда, если изменился Вы видите, что изменился композер лог Пишите композер install эм. Так, я что-то не там, походу, нахожусь Так, да, я нахожусь в site default files pvd Опять же не тут В корень захожу так, композер, install. Вот он, он, сразу же скачал все эти новые модули. А теперь можно спокойно вливать конфиги. Это На это не обращайте внимания, это у меня там баш на сервере глючит. То есть это вообще не то. Это not.gest мне похимичил. Все, он, он интегр... ну, синхронизировал ваши конфигурации, их влил. Теперь, когда мы зайдем на example. example.net, уже обновляем. Обновляем. И вот у нас появился reviews. У нас, соответственно, теперь есть уже модуль devil включен, devil generate, devil kind. У нас есть admin toolbar. Ну вот он уже заработал. То есть мы задеплоили все изменения на production. Но контент не приехал, контент не приезжает. Это очень хорошо, потому что вы можете тут творить, что хотите. Это никак не повлияет на production. Иногда, когда надо, ну очень сильно получается разница между production и dev. Девом. Ну, в, в плане наполнения, что на продакшене добавляли оригинальный контент уже, наполнили товаром, там, написали текста, и вам надо на этом посмотреть, ну, уже с более реальными текстами, а не со своими демо-материалами, с, ну, с реальными данными, допустим, калькуляторы проверить, как работают, или править под это. Я просто дампую базы данных с продакшена и вливаю ее поверх вот это все. То есть весь деплой, он вот реально такой простой и быстрый. Вы что-то делаете... Ну, давайте еще что-нибудь сделаем. Я прям не знаю. Что тут еще можно сделать М -м Ну, например, конфигурации вы поправите там. Название сайт. Drupal. Drupal 8. Все, теперь у нас тут на главный Drupal 8 на Devy. На Production у нас все еще Mindy Drupal 8 Project. Мы типа, мы уже поправили легкую правочку. DRASH. Мы находимся на сервере DrashKex. экспортируем все что поменяли мы знаем что это только изменен название сайта так в таком случае даже несложно и написать что это gtm change сайт name git push правился git fetch git pull изменение уже получены получается drash ким обновлены, обновляем продакшн, все изменилось все вот, ну не знаю может там засечь но это явно было где-то в районе минуты то есть вот так вот деплоятся изменения при помощи кита и композера ну будь там новая зависимость давайте еще ее, ну чтобы, чтобы прям вообще я даже не знаю какой модуль-то просто поставить, ну давайте composer require um, drupal что там можно Commerce, по-моему, так, да, ставится? Надо загуглить у них Drupal Commerce. Пос магазин потяжелее, что-нибудь загрузим. Нет, там вердок. Композер, нет, это нам не интересно. Да, композер Drupal Commerce. Все, мы его качаем. Commerce. Там зависимости очень прилично. То есть, ну, вот, показать, что, типа, уже более такая нагруженная на диплой будет вот мы качаем коммерц сейчас он там наверное, выкачает не всяких зависимостей своих мы его включим ну, там просто базово включим чтобы там админка появилась какие-то легкие настройки вообще и за диплоем это на наш якобы продакшн сайт Так Видите, тут уже происходит несколько дольше Он собирает новые но актуальные версии Их выкачивает, устанавливает С ComposerLock он уже просто вот Сохраняет вот эти пути И просто выкачивает сайт, выкачивает сайт Он не анализирует, какие сейчас актуальные версии Вот он установил все, что нужно для магазина Включаем его в Корзину, checkout, лог, ордер. Все вообще включаем Нам все надо Пожадничаем сейчас он их всех установит кучу конфигураций новых создал для себя все вот он 18 модулей нам установил появилась вкладка коммерс мы опять давайте зайдем в products видим что тут есть Ой, не products а configuration product types где-то тут они и добавим новый тип продукта например fruits но вариация пусть default будет, нам плевать. Вот у нас к стандартному типу товара мы добавили фрукты. И теперь мы якобы хотим выгрузить это. Что у нас теперь появился? Магазин с товаром фрукт. Драж кекс первым делом. Не забываем про конфиги никогда. И добавляем, что мы добавили магазин. Uh, installed and enabled Drupal commerce. Мы его так назовем. Этот комит хоть как-то осмысленно. Пушим опять же. Видите, все быстро происходит, потому что там пушит 35 килобайт. Никаких модулей, ничего там нет. Git fetch, git pull. Забираем. Нам пришли опять эти изменения. И мы, так как помним уже, что мы композером баловались, устанавливали новые зависимости или обновляли их, то есть композер лог пришел новый, он всегда в начале. Вы, опять же, пишите Composer Install. Он моментально обновляет и устанавливает все, что нужно. То Видите, тут уже это все намного быстрее происходит. Все. Драж Внедряем. После таких правок я обычно делаю сброс кэша. Чтобы, ну уж наверняка. Особенно, если в теме что-то поменено. Вот. Что-то как-то он... Видимо, очень много зависимостей. Ну, у конфигов дерево зависимости большое. Вот он быстрее пошел. Все, все, влил, ну давайте для уверенности сбрасываем кэш на продакшене, заходим на него, все, теперь у нас есть магазин, у которого должен быть тип товара fruits, все, вот так вот деплоится, вот это реально вот так вот просто и быстро, и если мы сейчас зайдем в наш репозиторий, он чист будет вообще до безумия, все тут как осталось так и было, Конфиги естественно меняются, это по сути, самый главный элемент для деплоя. Тут ничего не меняется, тут ничего не меняется. Все, вот, смотрите, вот все, как мы создали, меняется только композер JSON, потому что мы новые зависимости добавляем. Композер лог, который хранит ссылки на актуальные ну, зависимости в последней установке. И конфигурации, все остальное, как было при старте. То есть, если мы зайдем в веб модуль, тут нет ничего. Абсолютно. тут. А у нас тут есть уже очень много контриба. Зато мы, если создадим custom, например, и добавим модуль dummy, так, ну давайте, dummy info. yaml, Типа вот, ну, начали писать свой модуль для проекта, name, dummy, какой драми, dummy, description, example, for deploy, а, все равно как назовем, type, module core 8, упс, 8x Ой. ладно, на девяточке попишем, version 1x, все, нам этого хватит мы якобы создали модуль ну давайте еще файл, то что прям вообще как-то голо будет Дами module даже напишем в нем код, давайте надо тут без шторма. подольше попишем немножко так mainfile main for custom hooks and functions и давайте например с чем он пробился я не понимаю function mm, dummy preprocess page variables очень надеюсь что я напишу правильно drupal а да мы проверим все равно messenger messenger add message Hello from custom module. Вот мы написали модуль. Давайте соблюдать стандарты Drupal. Implements hook preprocess hook. И так вот. Теперь мы заходим на DevSite. Extend. Находим наш модуль новый. Не находим мы его почему-то. InfoYaml. Что же ему не нравится в InfoYAML? Этот визуал код издевается просто. Что это за пробел в строке каждый? Так, дами. Включаем. Ай-яй-яй, накосячил. Месэ. может быть, так? Нет. Ну-ка, Drupal 8 Messenger. Закуплим. А это ладно, это не важно сейчас вообще никак. Мы напишем просто депрекейтит функцию Drupal set message. Hello from custom module. Вот, наше сообщение появилось. Автокомплит PHP шторма обленил меня. Я уже забыл даже, как месседжер там пишется у него метод. Так, ну вот мы сделали, допустим, кастомный модуль. Мы теперь его опять же добавляем. Комит M created custom module git push. Забираем его на продакшене, git fetch, git pull. Ай! забыли конфиги дражкекс то что модуль-то включен мы же его включили тут git git commit m, enable dummy module вот такие вот простенькие комиты, я как правило пишу что там сделано а если большие копятся, я пишу сводку там примерно то то то то то, -то. сделан там сделан кастер, включены такие-то модули сделан какой то функционал так git fetch git pull Драж ким, все, мы включаем этот модуль, сбросим кэш для хука, хотя он уже и так заработает, даже сбрасывать не будем. Заходим на сайт, видим, что у нас модуль кастомный работает, все перебросилось. Но вот теперь уже здесь в репозитории он будет находиться, потому что он кастомный и он не заблокирован, ну мы его не качаем через композер, соответственно, кастом даме, и вот наш модуль хранится, Также будет с темой. Например, если базовую тему вы качаете с Drupal.org, она не будет находиться в репозитории, но ваша кассовая будет. И таким образом в репозитории, вот, ну, я не знаю, тут можно на гитхабе посмотреть, как тут посмотреть, я не знаю. Эм... Ну, даже рыться сейчас не буду, я понятия не имею. Тут... Как посмотреть размер... А так вот, 369 килобайт. Вот весь репозиторий весь 369 килобайт. А мы там... Уже и магазин установили со всеми зависимостями. Всякие модули. Свой кастомочек очень коротенький написали. Файлики для Docker for Drupal храним. кучу конфигов. И вот 369 килобайт. Весь репозиторий. Он в любой момент скачается и установится очень быстро. А уж изменения по пару килобайт там вообще нереально быстро проходят. Ну, тут Ritme стандартный от Composer Drupal Project. Приехал, можете поправить вот этот файлик, если вам не нравится, что это под... Э, я иногда его использую для того, чтобы показать какие-то нюансы проекта. Например, там, ну, что-то на сервере настроено специально под проект, что это надо не забыть, если вы хотите переносить. Но ну, для других разработчиков, если они после меня этот проект каким-то боком получат, зайдут и не офигеть, типа, что это за херня вообще? И если я этот файл стираю, я пишу, что проект собран на Composer Drupal Project, чтобы, а то они зайдут на Drupal.org, не знаю, Drupal. Скачают Drupal, скажут, что чуть такое, у меня вообще все другое Ну, собственно, и вот так у меня построен процесс разработки Все на локалке Если появится еще там, допустим, там dev.example.ncl.net Это все будет то же самое Просто тут, возможно, появится новая ветка dev В которую, если я заранее знаю, что изменения пойдут на dev сначала, а потом на production Я переключаюсь на dev Делаю там, все выгружаю аналогично. Просто на дев-сайте из дев- ветки там качается. Если все око, не мержится в прод и аналогично опять же выкачивается на продакшн. Все. все должно быть очень просто. Так что вот так, если что, спрашиваете. Может, что-то мне порекомендуете, как лучше сделать. Так что все. Всем пока!